в деньях примут участие около 200 молодых исследователей, учителей, заслуженных деятелей науки и культуры. Диана Вакиан, Динара Алмагамбетова, Айдар Салихов, Универньюз.